Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Вот вышел я на улицу сегодня. Думаю, как реально круто все-таки, что я трейдер. Это однозначно свобода в действиях, в движениях, в деньгах. Сегодня, в этот знаменательный день, я хочу поздравить тебя, мой маленький, пока в будущем очень перспективный трейдер, именно с Днем Трейдера. По сегодняшний день я в бизнесе 23 года. Я считаю, что это самый честный и красивый бизнес. К сожалению, естественно, у нас бывает борьба только с самим собой. На рынке победить можно, если ты победил себя. Я желаю вам, каждому из вас, кто окунулся в эту сложную, но очень безумно интересную стезю под названием трейдинг, я желаю вам удачи, чтобы риск-менеджер всегда стоял на вашем компьютере, чтобы графики вас радовали. И чтобы ваш пенал светился только в зеленом цвете. Но, даже если вы в моменте будете неправы и потеряете, ничего страшного. Этот бизнес дает только на дистанции. Всем удачи. Поздравляю вас с Днем Трейдера. И в первую очередь желаю вам здоровья. Потому что нужно иметь железную задницу для того, чтобы в трейдинге состояться. Здравый ум для того, чтобы всегда была светлая голова и здоровые руки, чтобы набирать и нажимать кнопочки. Поздравляю вас с днем трейдера.